Это Рукано Серая пыль yeah. Yeah. На ветер роняются бумаги Тратятся бабки пустую Вдох-выдох На картинке виднеются сотни убитых При нападении с оружием Прямо в открытую Ты вряд ли докажешь Что это была самозащита Куда же катится Это скрипящее колесо событий Весь крутящий момент Вы давно упустили Тратится жизнь На постройку мощнейших укрытий А идеали только лишь мир Из цифровой пыли Поляну накрыло Много усохших амбиций Их судьба решена У власти за них порешали Грунт не Биющей плоти уже давно не боится Выживание паразитов только на интернет-портале Крики стонущих тел напоминают мелодию, даже опытный скрипач ее не осилил. Голодные вороны слезно просили Одина, чтобы мертвый вокал на фоне запечатлили. Дождь умывал землю, очищая от красной помады. Она даже не кипишует по поводу внешности. Ветер упорно распространял убойные ароматы. Ее явно нечистый, пробитой доступной промежности. А я по грязи с водицы не ведусь на провокации, пока в учебных заведениях напевая детям пародию для истребления. Живого провели учебную ротацию И на конечной породили мозговое бесплодие Солнце потухло, небо затуманило серой пылью оставшийся с сколком груди наедине Хочу увидеть те самые белоснежные крылья Но видна лишь тень свечи на темной стене Вой уставший стали нарушает покой тишины Пули со свистом ищут тепла в объятиях броника Снаряды уносит за маршрутом пылевой волны Точность доставки им подсказывает электроника Подземный капкан неумело кромсает структуру плоти о нежданных осадках тревожно шепчет рации для высоких показателей коллективной охоте единогласным решением запущена социальная фильтрация громкий выстрел слышны крики плачущей матери они забрали сына улыбаясь нажали на курок освободители пришли вся их единая фракция это пустой униженный годами бессовестный народ Строчка не смогла уберечь, правды чистой, ее на круглом столе пытали кровавым ножом. После прозвучал очередной контрольный выстрел. Пусть хранит эту тайну холодный, твердый бетон. Может наступить тот день, когда оттает планета. С приходом долгожданной солнечной весны. Заржавеют эти автоматы. Уйдет тяжесть жилета. И последние настройки будут надолго сохранены. Может наступит тот день, когда отдает планета. С приходом долгожданной солнечной весны. Заржавеет эти автоматы, уйдет тяжесть жилета И последние настройки будут надолго сохранены